Привет, аудитория! У нас сутбольщик, 1-8 финала Лиги Чемпионов. Ну, в этот раз хочу рассмотреть матч между французским Лилем и английским Челси. Ну, что можно сказать по первому матчу? Ну, в том матче Челси без особых проблем выиграл со счетом 2-0. Уверенно они отыграли этот матч. Пулишич вообще красавчик, отыграл просто шикарно. Поддавливали они Лиль, могли забивать больше, ну а французы смотрелись как-то растерянно, часто допускали ошибки. Ну такое ощущение, что Лиль не понимал, что надо делать с мячом на чужой половине поля. Короче, Лиль совсем не был похож на тот Лиль, который мы знаем с сезона двадцать-двадцать один. Ну, по ответному матчу, думаю, что Челси будут подсушивать игру с отрывом два мяча. Не вижу смысла рисковать, рвать жопу. Тем более там в английской лиге предстоят ответственные матчи в Кубке. Кстати... По личным встречам с Лилием в 2019 году англичане выигрывали и дома, и в гостях со счетом 2-1. А игра нынешнего Лилия, ну, мягко говоря, немного не дотягивает до Лилия 2019 -го года. Не буду тут ничего выдумывать. На победу Челси дают отличный цен 2. Но если я буду ставить на этот матч, то выберу именно этот вариант. Ну, вы же оставляйте свои комментарии под видео. Подписывайтесь на канал. Стараюсь сделать для вас адекватное видео. Подбирать достойные коэффициенты. Ну а так, ставьте лайки. Все, давайте до встречи, до следующего видео, пока.